Всем привет, друзья! На связи как сидяя, ЗЗ. Нам нужно играть в таннеджере. Мне этот режим вообще очень сильно зашел. поэтому все не предлагали мне выиграть. Если, конечно, получится. Потому что, ну ладно, я сейчас еще тоже буду ожидать. За кто-то, вот он и. Даже, а, не надо уже записать, потому что так все. Вот 16 секунд осталось. Для тех, кто не помнит правила этой игры, тут надо, если ты за кота играешь, что поймать поймать всех мышек и убить их. них Вот. Вот сейчас я за него как раз играю, за кота. А задача муж все сыры словить. Вот весь сыр сводить. Как я это понял, у них это ощущается будет очень сильно хорошо получаться. Вот я уже сейчас одну сводил тут. Ты, блин, да, ну молодец, конечно. Молодец, Роббикс. Так, ну вот я уже... Ел это муж. смочить чуть-чуть ее вроде, чтобы нам легче было... так съеденном куску было чтобы... вот там, там кто-то сказал он написал в чат зерон кто такой зерон в ГДН за два, Ай. Единос, единос, едино, соединено, едино как как сесть, а как сесть, сейчас сесть, сесть, сесть, сесть, так просто, просто, послечу, вот так вот. Сделаю, так вот. Я вижу тебя. разница что меня. Так. Ушка, ушка. ах ты что? Табак какая. секунд еще ждать мне номер в Так. Оба в Так, надо... Одного поймал, одного поймал, одного поймал. Поставьте ловушки сюда. Вот еще поставьте ловушки, да. Вот, два, два, два. А что тут лука еще нету в этой? Добавили бы тут лук. Вообще бы вот как. Э... А как мне пройти сейчас только? Блин, ты за мной тут очень удобно играть. За него вид, как будто я зависит из камня. Этого Паша про 24. Блин, да нехатно, мне буду на, надо немножко тратить. Куда заезжаешь? <звуки> Убить-то как вас? Всех как? это невозможно. Господи. Дай бы хотя бы какой-то. Они а делают все-таки. А, это я... все не никто не пройдет. <смех> ну, понятное дело, так. Вот. Ладно, он еще руки не заморачился. Если я сейчас буду опять домом, то я не знаю, что сделал. Да блин, я думала не соловит. Так, сейчас, мне кажется, мы уже будем сыр брать, потому что, ну... чуть-чуть ну, не сдохло второй раз. Лиза. Да фак. Ты меня пять раз уже убил, мистер Убикс. Так, бежим. Так, ну что, давайте бежим, бежим, бежим. Так. Я хочу поикаминовать на свой дискорд канал Команда YouTube. Ссылка на этот дискорд сервер будет в описании. Можете писать, У Всех присоединенных я буду лайкать на это и подписываться на них. Ну а нам приходим к данному видеоролику. ну все, тут погнали так. Ну у меня, конечно, сыр не так уж, но о ах ты и кто я сейчас? Я кот. Я котом стал. Я, я чё стал? Я чокотом котом стал еще и розовый? даже на кота и не похож остались пупу пол пол полторы минуты можно считать вот пар а я туда ну-ка сейчас я напишу это я туда я ему напишу. Это блин вышел опять. Он да, отвечает конечно. Но в том смысле нет, мне кажется, и Кучно как-то без всего такого даже меньше стать чем обычный кот по вот смотрите вот и я и кот вот эти вот Мне, кстати туда как бы легче проходить убил уже ну-ка просто тупо две фан пытайтесь фанец ладно, десять секундочек осталось Давайте сейчас еще раз поиграем. А И А Connecting to thesis servers. Что-то у нас не находит игру, пока ничего. У нас что-то игру не находит. Ну ладно, поиск. Всем спасибо за просмотр, на связи был я за Play. Подписывайтесь на Discord сервер мой, буду всех принимать. Ну а что, всем пока-пока.